заявлял о том, что он намерено произвести вывод своих войск в Афганистане. Первоначально это было сделано президентом Обамой, затем этот же Курс подтвердил Трамп. Более того, Трамп в 2020 году подписал с движением «Талибан» ДОХСКИ соглашение о том, что ну, как бы, американцы и «Талибан» договариваются о том, что постепенно